Слава нашему Господу! Наш Бог чудный, произгад! Господь нам дал возможность, и мы пришли сюда, в церковь, в Дом Божий, и как мы называемся, Дом Отца, потому что Господь, я знаю и я верю, Он присутствует на этом месте, и мы пришли сюда поклониться нашему Богу. Друзья, самое главное в нашей жизни, мы живем на этой земле, и мы имеем много проблем, много всего. Но мы имеем живого Бога. Мы имеем того Бога, который, Он любит нас, и мы говорим, что мы любим Его. Но Слово Божие нас направляет тому, говорит, если вы любите меня, соблюдите заповеди мои. Друзья, дорогие, это самое главное в нашей жизни. И я рассуждал о том, как я говорил в воскресенья, воскресенье, я чуть зацепил покой Божий, как находиться в покое Божьем, и я чуть-чуть вкратце продолжу, и, и то эта тема большая, я, может, потом дальше продолжу, но я сегодня чуть-чуть только захвачу покой Божий. Как нам нужно сделать, что нам делать, бороться, чтобы войти в покой Божий. И мы начнем читать Слово Господне, говорит такие слова евреям, по-английски, я не хибро, евреям, 4 глава, chapter 4, из первого стихчика мы возьмем.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 как, остается, как некоторым, остается войти в его, некоторым остается войти в Него, а те, которые прежде возвращено, не вошли в Него за, то непокор, за непокорность. Но еще определяет некоторые идеи, ныне говоря через Давида, после столь долгого времени, как... Выше сказано, ныне, когда услышите голос Его, не ожистрите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто, ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, так как и. И Бог от Своих. Итак, постараемся войти в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Друзья, дорогие, самое главное в нашей жизни, почему израильский народ не вошел в покой Божий. И Христ. тут написано, что повторяется, что Бог сказал во гневе, век они не войдут в мой покой. Мы знаем те места, где Господь выводил израильский народ. Мы это вспоминали, мы это говорили. И если мы прочитать нам перед теми Слово Божьими, я говорю такие, такие слова, числа, но я чуть-чуть прочитаю, и мы еще будем рассуждать. И вот такие слова. И подняла это было числом, 14 глава, и 1 стих, номер, и стих и подняло все общество вопль и плакал народ во, во всю ту ночь и роптали на Моисея и Арона все сыны Израиля и все общество сказал им: О, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей, для чего Господь ввел нас в землю сию, чтобы мы, чтобы мы пали от меча? Дорогие друзья, я прочитал, и вот если взять эту историю, это после чего начался этот плач и ропот? Это ишло после того, когда соглядатели Моисей послал их, и говорит, пойдите в такую-то землю и разведайте эту землю. Посмотрите, какая она. И когда они пошли, посмотрели, и когда вернулись, их было 12 человек. И когда они вернулись, здесь и человек говорили, там живут исполины, там живут высокорослые люди, мы перед ними такими. И они начали говорить, распускать слух, молву. Но Иисус Навин и Халев, они обои верно оставались с Богу. Они обоя верно оставались тому, кто это их послал. И они сказали, нет, мы пойдем и победим. Знаете, друзья, самое главное, и вот эти обои, двое только, Иисус Навин и Халев, они вошли в обетованную землю. Они знали, они верили Богу, которому эта вера, которая им передавалась. Они, они служили Богу, и они уверенно и шли, но те 10 человек они разлагали, и тогда израильский народ начал роптать и начал негодовать. На Моисея и Аарона. Говорит, зачем вы меня вывели, нас? Чтобы нас, мы, нам мы умерли. Ну, то лучше мы в Египте. Мы, они начали на себя вызывать то, что Богу было не угодно. Видишь, какие слова они сказали? Если бы мы умерли в земле египетской, они начинали говорить о том, чтобы, то лучше бы мы умерли там, нежели мы вышли. Это самое такое страшные слова. Знаете, я скажу сейчас, в нашей жизни мы часто, бывает, проводится у нас такие, мы попадаем в такие ситуации, и нам кажется, что, ну, все уже. И лучше бы я не родился. Я слышал такие слова. И когда слышишь, и меня просто страшно становится, Господи, как человек проклинает сам свою жизнь. Или говорит, что лучше бы это, и все кончилось. Друзья дорогие, мы живем сейчас в такое время, не в то время, когда израильский народ был, мы живем в время, многие, да, оно время благодати, но сейчас духовный мир открытый. И в наше время мы часто встречаемся с такими вещами, мы попадаемся, мы часто говорим, ну, израильский народ роптал, Бог все давал. Но, братья и сестры, смотрите, друзья, самое главное в нашей жизни не допустить нам до ропота. Не дойти нам до такого состояния, чтобы негодовать на, на, на Бога. Мы часто говорим, нет, я на Бога негодую. Но если ты начинаешь негодовать на свою жизнь, на свое дыхание, ты прогневаешь Бога. И Сделать все это от нас завися, зависит все о том, мы, мы способны, чтобы войти в покой Божий. Как мы способны? Мы должны знать о чем. А исходя из того, я тут записал мысли, какие у меня были, из этого можно пройти к выводу, если, что если необходимо трудиться и прикладывать усилия, то это впервые. первые не будет автоматически. Во-вторых, не так то просто действовать, когда давят чувства или обстоятельства, то попробуйте еще войти в этот покой. Дорогие друзья, часто мы ссылаемся на чувства, часто мы ссылаемся на всякие вот эти проблемы, но Господь хочет, чтобы мы знали, чтобы войти в покой Божий, мы должны победить, победить свое «я», и дать место Богу войти в нашу внутренность и совершить вечер. Самое главное в нашей жизни – не допустить ропота, не допустить негодования, не допустить какую-то злобу и начинать э, против идти друзья. Это самое в нашей, в нашей жизни, это главное, что Господь хочет от, от нас. И вот еще одна мысль такая была у меня, я записал... Но это необходимо, чтобы делать дорогу Богу. То, что я говорю, дорогу Господу мы должны согласиться с волей Господней. Мы должны понимать, почему так это случается. И мы должны сказать, Господи, вот ты так хочешь. Я вот сейчас вот мы ехали, я рассуждал с женой. И вот она говорит, как чудно Бог сделал, мы не думали, что мы будем в такси жить. У нас в планах не было жить в Хьюстоне, не было таких планов, думали, может, на туда туда, но таких планов, чтобы переехать сюда, не было. И вот едем с ней и вот удивляемся, что Бог делает, что Господь устраняет вот это, просто ты скажешь, Господи, я хочу то, что ты хочешь от меня, я соглашаюсь. Да, трудности бывает, все. Господи, помоги пройти это. Друзья, самое главное в нашей жизни довериться Богу и сказать, Господи, делай то, что ты хочешь. Я вот, я это напоминал в прошлом воскресенье сейчас. Вот, Господи, я в Твоем распоряжении. У меня внутренние волнения. У меня внутренняя борьба идет. Но Господи. Я в твоих руках. Друзья, это самое главное, быть в Божьих руках. И, и знаете, дрова Мы должны обратить внимание на то, что покой связывается с послушанием. Слово говорит нам, в частности, о том, что войти в покой необходимо, чтобы иметь способность слушать голос Божий. Друзья, как нам в жизни нашей тяжело не слышать голос Божий. А чтобы слышать голос Божий, мы должны быть послушны Богу. Когда мы внимательно читаем Слово Господне, мы тогда слушаем и говорим, «Господи, говори, Иисус, говори, я хочу, я хочу, чтобы Ты меня учил». И Бог, когда, когда мы говорим, «Господи, учи меня», Тогда Бог начинает учить нашу жизнь, как правильно идти. И Он начинает нам, ага, это мне не нравится, я это буду отсекать, а я буду тебя прилеплять к этому. И тогда мы соглашаемся с волей Господней, и тогда нам легко. Иногда наш внутренний человек, он противится. Знаете, что нам бывает, что вот это, что мы, может, не хотим, но Бог хочет, чтобы это было. Но наше вот это естество земное, оно грешное, и оно бывает тяжело покориться Богу. Слово Божие нас ведет к тому, что, говорит, покоритесь Богу, противоставьте дьяволу, и он убежит от вас. Да, дьявол, он тоже не спит. Друзья, он дает атаку нам. А он чем атакует нас? Через наши мысли. Почему в Петра написано, припаяшись черства ума вашего бодрствуйте. Друзья, самое главное в нашей жизни, когда мы встаем с нашей постели, мы открыли глаза, вы поблагодарите Бога. Я всегда говорю, благодарите за воздух, благодарите за дыхание, благодарите Бога, что у вас есть аппетит. Благодарите Бога за все. У многих людей нема аппетитов, у многих уже, может, и не дышат. А многие, может, лежат в постельниках, у них кислород не хватает. Знаете, это, это сам в нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы всегда благодарили Его. Мы должны всегда благодарить и славить Его. И Петр нам наполняет, говорит, «Препоряйся через ума вашего, бодро Почему? Я когда, чуть раньше, неделю назад, две сколько, я говорил о шлеме, о всеоружии Божьем. И это шлем спасения. Он должен быть у нас. Потому что дьявол, он стрелы кидает. Он тебе в сердце не попадает. Он попадает тебе в мозги. Он тебе дает на мысли. И ты начинаешь это мыслить и начинаешь разрабатывать. И если ты принял его, это всю атаку, и ты начинаешь рассуждать об этом, и говорят злые помысли, откуда идут? Не оттуда сердце. Почему? Потому что ты разработал здесь и оно пришло в сердце. И потом уже проходит время, ты начинаешь это действие делать, то, что Бог Богу противно. За это написано ⁇ «бодрствуйте». Когда уже у тебя уже в сердце, тогда уже ты отдаешься и говоришь, Господи, я хочу, чтобы Три вмешался в это дело, мне тяжело. Друзья, поймите, самое главное в нашей жизни. Тебе тяжело, борьба, и ты не можешь это бороться. Ты упади дома на колени и скажи, «Иисус, я вот здесь, возле тебя, я здесь, и ты тут, Господи, помоги мне избавиться. У меня тяжесть в душе, мне очень тяжело, и это борьба, я не могу побороть это все. Боже, только с Тобой я это смогу. Друзья, это я вам даю сто процентов, когда ты станешь пред Богом и скажешь, «Господи, я не могу». А Бог говорит, поставит руку на тебе и скажет, я здесь, я тебе помогу. Я помогу тебе, дочь, сын, я помогу тебе. Но только ты приди ко мне, открой мое сердце твое, и я тебе наполню. Радости великой. Друзья, в моей жизни это было, я знаю. У меня были моменты такие, которые я попрыгнул в разум врага. И меня начало разрабатываться. И она дошел меня до сердца. И я когда пришел домой, помню, а мне Господь говорит, ты человек-убийца. Друзья дорогие, я только помыслил. Я только помыслил. Я это дело не пустил. Я увидел, что меня наполняет эта злоба. И я так пришел домой упал. И я плакал долго пред Богом. Я плакал долго пред Богом. Боже, прости меня, ибо я допустил это мысли. Это самое главное, друзья, когда мы эта борьба идет, и мы сами не можем. Но у нас есть помощник, Иисус Христос, который говорит, я тут, я готов тебе помочь. Я готов тебе, я тебя пойму. Ты приди ко мне, открой сердце свое. Я зайду и вечерю совершу. Друзья, самое главное в нашей жизни, чтобы мы были в послушании Бога. Господь хочет, чтобы мы полностью... И когда мы послушаем у Бога, и мы даем Богу все, мы входим в этот покой. Я спокойный. Я должен быть спокойный. Видите, через послушание напрямую связан с покоем. Так что можно увидеть, что место послушания... И есть место покоя. Самое главное в нашей жизни, друзья, не быть ропотником, не, не относиться по-другому. Я прочитаю Псалом, говорю такие слова, Псалтыр 94, я не знаю, в английском Псалом 95, может, или 94. 94-й Псалом в нашей Русской Библии. И я возьму 7 стиха. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали голоса Его, не ожесточите сердец вашего, как в мириве как в день искупления в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом этим и сказал, это народ заблуждающим сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Друзья, Слово Божие нас ведет еще к этому, и Господь напоминает, и так вот израильский народ, он нас же встречал, он начинал говорить против, он начинал говорить против Бога, друзья, самое главное в нашей жизни, чтобы нас не было, какие бы ни были у нас Время, и стесненные, какие обстоятельства, мы должны правильно идти за нашим Господом. Господь хочет, чтобы мы полностью доверялись Ему. Да, в нашей жизни это тяжело. Мы, я читаю, знаете, вот я читаю, мы можем сказать, да, это в Старом Завете было написано, это там Бог давал, а в Новом Завете оно тоже написано. Там, где Павел пишет, если мы, мы многие знаем, где Павел говорил Тимофею, третья глава, он говорит, такие слова тоже, видите, тоже какие будут люди, Знаешь же в последние дни наступит у меня тяжкие. Это второе Тимофея. Третья глава, из первого стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, с рыболюбивы, горды, надмены, злочивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные. Друзья, это я не буду перечислять, там очень большой перечень, и мы это видим, это видим. Вот такие люди, они в покой Божий не могут войти. По всему раздражительный человек, он не может быть спокойным и войти в покой Божий. Бог есть святость. Он святой. Он ничего не чистого, преданной мерзости, оно не войдет сюда. Друзья, самое главное в нашей жизни, когда мы идем в этот покой Божий, нам нужно всем простить. Нам нужно все отпустить. И тогда ты будешь в мире с Богом. И тогда Бог скажет, дочь моя. Ну, знаете, друзья, Бог никого не отвергает. Он никого не отталкивает, но Он ждет, чтобы ты пришел к Нему. Но Бог никогда нагло не нет. Он всегда ждет добровольности от тебя. Бог ждет, чтобы ты добровольно пришел. Дьявола тактика, он нагло приходит, но Бог, он ждет добровольных. Служение Богу, это опять не под натисками, но это добровольное служение. Мы сами добровольно согласились, мы сказали, Иисус, я люблю тебя, я хочу служить тебе. Друзья, когда ты все идешь добровольно, а... и тогда Господь с тобой имеет иметь дело. Тогда Господь помогает тебе. Да, времена были разные. Если вспоминаю, я вспоминал даже в то время, я чуть напоминал, то те времена были заставляли отказываться от Бога. Откажись. Эти были натиски, потому что мы уже видели врага, поймите. Мы в то время, кто пережил, в то время СССР, когда было, то мы переживали, мы видели дьявола, вот он передо мной. Он стоит и говорит, вот тебе в наглую говорит, откажись от Бога. Но, друзья, самое главное в нашей жизни, чтобы мы правильно двигались. Самое главное в нашей жизни, чтобы мы понимали, видели этого врага, нашего противника. Сейчас у него другая тактика. Сейчас у него другая, другая тактика, другая работа. Дать свободу. Все будет нормально. Все так служат Богу. Друзья, и тут-то сейчас, я всегда говорю, сейчас тяжелее служить. Сейчас тяжелее исполнять Слово Господне. И дьявол в этот момент, он бьет. Я хочу сказать, что ну, мы должны понимать, в кому мы уверовали. Мы должны понимать, в кому мы уверовали, потому что Иисус Христос, Он пролил кровь за тебя и за меня. Он на Голгофе висел. Он добровольно пошел. За это служение Богу, оно добровольное служение. Его никто не заставлял. Он сам пошел на этот крест, чтобы спасти. Он охватить хотел все. И он охватил все. Друзья, это Иисус, который совершил все. И он говорит, ему... Он на земле прожил, Он прошел все, Он испытал все, кроме греха. Дорогие друзья, самое главное в нашей жизни правильно относиться к тому, что Господь хочет сказать. Если мы прочитаем еще место, слово Господне говорит такие слова, это хибр опять евреям, уже третья глава, и я прочитаю, 7 стиха. Посему так говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время роботов в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Там всего лишь им надо было пройти 40 дней. И они уже были в обетованной земле. Но они и шли 40 лет. За... Почему так? Друзья, почему вот так вот рассуждаешь и думаешь? Тут-то надо было 40 дней пройти, можно и все, ты в обетованной земле. Они идут 40 лет. Потому что они возробтали. Они вознегодовали на Бога. Они вознегодовали на все и смотрите, что самое главное, и Бог говорит, за то, что вы это сделали, у вас будет день за год. Как страшно! День за год. Это просто послушаешь вот это все, и вот в жизни бывает, человек говорит, я он был у меня один друг, он говорил, я уже 50 лет верующий, Бог меня не слышит. Я говорю, как он тебя слышит? Если бы Бог тебя не слышал, ты бы уже не жил. Ну да. Я говорю, тебе сколько Бог охранял, оберегал, и ты не благодарный Богу? Благодарный. А что ты говоришь, что Бог тебе не слышит? Когда-то у меня, говорит, нам на Украине дом горел, и я просил, чтобы дождь пошел в тот момент, а дождь не был. И это у него обида была на Бога. А я говорю, дорогой, это не работает. Отпусти это. А покайся пред Богом. Знаете, и вынимал, он уже у Господа. Господь начал с ним работать. Бог дал ему болезнь, и уже он лежал на одре. Я когда помню, последний раз его посетил. И он сказал, Илья, ты помнишь, я тебе говорил, я говорю, помню. Я хочу, помолился за меня, чтобы Бог меня снял это. И тогда мы помолились за Него. И я ему сказал, до встречи на небе. Он говорит, я жить буду я говорю, на небе. Через три месяца он ушел к Господу. Это самое главное в нашей жизни. Иногда многие думают, что если я пойду исповедуюсь, я пойду откроюсь пред Господом, и за меня помолятся. И у меня будет все нормально, и я буду жить. Да, жить хочется. Но у Бога важность – исселить твою душу. Израненную твою душу. Господь хочет исселить твою душу. Ему плоть – это, это земля, она идет к земле. И там он видит, Господь, что тебе дать теперь. Если дальше идут испытания, и Бог видит, что ты не устоишь, Он тебя может приготовить и взять. И нам иногда временами кажется, а почему такие молодые уходят? Многие не успевают покаяться, а многим Господь дает время. Говорит, ты должен покаяться. И вот человек кается, и Бог забирает его. Почему? Это в плане Господнем. Он входит в этот покой Божий, а потом на вечный покой ушел. Он там уже в покое Божьем. Но мы пока на земле. Нам нужно этим бороться. Нам нужно бороться. Если мы боремся с самим собой, и опять, зачем нам бороться с самим собой, друзья? Нам нужно отдавать все Богу, научиться отдавать Господу. Отдавать в руки Божьи все. Я хочу сказать, не допускать ропота. Друзья, самое главное в нашей жизни – не допускайте ропота. Самое главное в нашей жизни – все отдавать Иисусу, а Господь все устроит. И я прочитаю еще место, и тоже евреям, это то же самое хибру, 3 глава, 3, и я прочитаю 16 стиха. Я возьму с 15, она будет лучше, понятно.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 Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Самый большой грех сейчас идет в мире. Неверие – это самое, которое убивает христиан. Дорогие мои, да поможет нам Господь, чтобы мы не входили в эту... Видите, израильский народ, кто вошел в бетонную землю? Из тех, которые вышли из Египта. Только двое – Иисус Навин и Халев. Они обои вошли, и это уже те взрослые, которые вышли из Египта, и там уже вся, вся молодость, которые уже пожилые взрослые, они пали костями в пустыне. Они не вошли. Друзья, Слово Божье говорит, они не вошли. Даже Моисей, он не вошел в обетованную землю. Господь его взял на гору и говорит, посмотри. Он увидел, говорит, и ты умрешь, и он там умер. Друзья, самое главное, это в этой жизни, мы можем пройти всю жизнь, быть христианами, но не исполнить то, что Господь хотел. Бог будет требовать с нас. Вот эти молодые, мы должны правильно их учить. Мы должны их воспитывать так, чтобы они любили Иисуса. Самое главное в нашей жизни, чтобы мы правильно подходили к этому. Служение Богу очень легко. не Нет, это самое легко служить нашему Иисусу Христу. Братья и сестры, друзья мои, самое легко служить Иисусу Христу. Когда ты ухватишься за Него, ты знаешь, за Кому ты веришь. Ты любишь Иисуса, и ты движешься к Нему. Друзья, это в нашей жизни. И Господь хочет, чтобы мы не уподавлялись к этим. Видите, написано, что «Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Да, Господь иногда говорит нашему сердцу. Иногда Господь говорит против нашего желания. Против нашего хотения. Я помню, один брат рассказывал, ну, тоже уже у Господа, он рассказывал, говорит, я стал, говорю, Господи, управляй мною, моей жизнью, чтоб я ни, ни, ничего не нарушил. Знаете, он потом сказал, говорит, друзья, я начал молиться, говорю, Господи, дай я, как я жил, чтоб я так, ну, как, чтоб, чтоб ты не управлял, ну, таким, не вмешивался. Бог послал ему ангела. И ангел его сопровождал. Я только -то туда. Ангел говорит, остановись, туда не иди. Я остановился. Вот теперь сюда иди. И вот это управлял, он говорит, я как был у Бога робот. И вот это Господь меня вот так направлял. Говорит, и не один месяц, почти год. Я ничего не мог, ничего делать. И Бог говорит, и я хочу, чтобы ты так ходил, и чтобы мой народ так ходил. Говорит, мне стало страшно. Я говорю, Господи, ну... Ну, не надо такой сильный контроль надо мной. Да, ангел отошел. Ну, и тот брат отошел к Господу. Это жизнь такая наша. Если мы говорим, Господи, я в Твоем контроле, мы должны согласиться полностью. Полностью с Господом. И тогда Господь нас благословляет. Бог нас устреляет. Мы это... Этот мир будет на нас смотреть и скажет, что с ним случилось. Он не такой, как мы. Он меняется. Он смотрю на него. Друзья, это самое главное в нашей жизни. И тогда у нас будет мир. А чтобы в нашей душе был мир, мы должны бодрствовать нашим разумом. Не пускать дьяволу, чтобы он кидал эти стрелы. Чтобы дьявол не стрелял в наши, наш разум. Припаяшит наши чресла, нашу, чресла ума нашего. Мы, когда припоясаны нашим разумом, мы тогда дьявол, он не имеет. Эти его стрелы атаку, а, откидываются. Я часто говорю, он кинул тебе на разум, а ты скажешь, дьявол, уйдет меня. А даже бери, игнорируй и больше не вспоминай. Он кидает еще раз, тогда скажи ему, не мыслями, а устами, он мысли не читает. Друзья, самое главное оставаться верным нашему Господу. Я прочитаю еще одно место, еще место говорю такие слова Коринфянам, 1 Коринфянам. 10 глава. И тут 8 и 13 стих. Не станем, видите, кто-то говорит за Израиль, и говорит, как они были. И предупреждает Павел нам, и говорит так, не станем, а, можем даже выше взять. Я 6-го возму стиха лучше. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будем также и идолослуж... Идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ стал есть и пить, и стал играть». Восьмой. «Не станем было додействовать, как некоторые из них было додействовали, и в один день погибло их двадцать тысячи». «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змеев». «Не ровщите» как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, описано в наставлении нам, достигших последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушением сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы и вы могли перенести». Друзья, самое главное в нашей жизни, мы видим, что они были от ропот, от всего, они допускали этого. Мы должны это понимать, не доходить до такого, чтобы возроптать нам, чтобы не прогневать Бога. Мы должны, я, я часто это говорю, мы вечером ложимся спать, молиться пред Богом. Молитесь, просите прощения у Бога за прожитую вашу день. Когда мы это, это мы делаем, Господь нам прощает. Но опять, если мы делаем какие-то погрешности, которые мы знаем, но мы их делаем, дорогие друзья, это самое главное в нашей жизни делать, который, если это, стараться не делать их. Но если мы не знали, сделали легче. Но если ты знал и сделал самого, добро, как говорится, произвольно это, молись, чтобы Господь тебе избавил. И Слово Божие, говорит такие, и вот 13 стих, самый такой интересный заключитель. «Вас постигло исключение не иное, как человеческое». И верит Бог, который не допустит вам быть искушаем сверхсилы. Бог никому не дает сверхсилы. Он не допускает. Он, бывает, допускает, чтобы ты мог пройти, чтобы оценил, сделал перевес. Где лучше и как лучше. И ты когда с Богом переносишь, это очень хорошо. Друзья. Мы не должны отходить от нашего Господа. Господь хочет, чтобы мы правильно двигались за Ним. Мы, чтобы мы правильно и шли за Ним. Самое главное в нашей жизни, чтобы в нашей жизни был Иисус Христос. Что в нашей жизни, чтобы это, это Голгофа. Друзья, самое главное в нашей жизни. Господь, ты иди впереди, я за тобой. Знаете, я скажу еще один такой пример. Мой брат, который сейчас покойный, отошел. Он тоже ездил, как я езжу. И он рассказывал, он говорит, Илюша, я никому это не говорил, а ты в служении ты поймешь меня. И он говорит, знаешь, сколько я ездил, я видел спереди ангела. Многие, говорит, если бы сказал, многие сказали, уже галлюцинация у тебя. Говорит, нет. Я, говорит, я ехал, я видел спереди ангела. Я видел, да потом, говорит, то превращался в белый шар и сопровождал меня. И говорю, много лет. И потом, говорит, мне надоело. Я встал, говорю, Господи, убери этот шар. Мне так надоело уже. И говорю, только этот шар исчез. Через неделю я попадаю в аварию. Я начал молиться. говорю, Господи, верни его обратно. Прости меня за ропот. За него. Верни мне обратно. И, говорит, и Бог вернул. И многие обстоятельства Бог хранил. Знаете, самое главное, Просить Божью охрану. Самое главное, Боже, прости, может, я в мыслях допустил ропот. Друзья, самое главное, Господи, прости меня за мысли. Я когда у меня есть одна тема о мыслях, это как-то может в беседе расскажу, это о мыслях. Потому что мысли, они потом превращаются в действие. Ты только помыслил, допустил. И потом это все происходит. Друзья, самое главное – быть в покое Божьем. И за это нужно нам бороться против козни дьявольских, не допуская и сказать, «Иисус, я принимаю Твой мир, я принимаю Тебя, а Ты – мой покой. Я хочу быть в покое». И самое всего, чтобы… Даже я скажу одно. Я вот болел. Вот сейчас будет год, как я как вот это на земле. И вот я когда болел, я был спокойный. Я не переживал, что вот, что. А я сказал, я хочу идти домой. Я просто был спокойный. Вот жена сидит рядом. И они мне в больницу, я говорю, я буду умирать дома. Как, но я буду дома? Они меня спрашивали. Я сказал, ради вас я иду. Друзья, но Бог дал милость. Потому что мне даже вот сейчас вот говорят папа, если бы Господь, то врачи бы вам не помогли. Это просто Господь дал мне. Дал жить, чтобы я был с вами. Это Господь дал. Это Божья милость. И я все говорю, это мы должны быть в этом покое Божьем. Мы должны, если мы отдались Господу на служение, Господи, я хочу быть. Я Твой. Я Твоя, Господи. Я принадлежу только Богу. Друзья, но ну я знаю, что дьявол атакует нас. Дьявол атакует, он всякими мыслями. Мы должны противостоять. Не можешь сам просить друзей. Прости рядом мужа. Прости кого, молись за меня, помолитесь. Друзья, просите, и Бог поможет. Разные любое искушения. Не можете победить. Текст месседж, Мы будем молиться, поддерживать молитве. А молитва это сильно. Я еще говорю, бывают какие-то искушения. Призывайте кровь Христа. Кров Иисуса, кровь очисти, омой, а освети. А друзья, кровь Христа дьявол боится. Когда мы его призываем, он текает. Это я знаю. Провозглашать победу Божью. Душо начинает какое-то уныние. Провозглашайте эту победу Божью. Я помню момент тот, когда у меня дом горел, я завез детей до сына в дом. Я еду, я слышу, ад торжествует. И дьявол говорит, я тебе отомстил за то, что ты молишься за людей. А я... у меня сразу уныние. Но потом мне пришел, я укрепился на на Господа и сказал, «Дьявол, ты понес поражение на Голгофе и сейчас несешь во имя Иисуса Христа, вон отсюда!» Друзья, я начал провозглашать победу Божью. И у меня пришла радость от Господа. Мне пришла та радость, которую я ликовал. И Господь хочет, чтобы мы всегда радовались в Нем. Всегда провозглашали эту победу. Не допускайте себе этого ныния. Не надо допускать, вот он, ну, мы должны совершать это и провозглашать победу Божью. Я еще одно место прочитаю, это второе Петра, говорят такие слова, Второе Петра, первая глава, и я возьму 10 стих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание, и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Друзья, самое главное, смотрите, поэтому, братья, я скажу и сестры, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ваше звание. Я христианин. Я верую в живого Бога. Аллилуйя. Я верю этому Иисусу, который когда-то пролил кровь за меня. Он очистил меня кровью. Я омытый кровью Христа. Я очищенный. Я благословленный Господом. А воочи, друзья, дорогие, это самое главное в нашей жизни. И мы знать, наше звание, наше призвание, что наш Господь. Он сейчас среди нас. Он хочет тебя благословить. Он хочет нас каждого благословить. Он хочет дать мир, покой твоему сердцу. Он, ты должен принять это. Это берется верою. Я верю, что Господь мне поможет. Я верю этому, что Бог совершит эту работу. Я верю Богу живому. Я знаю, что Он это совершает. Друзья, это в нашей жизни самое главное – и если мы возьмем еще до Евреям, тоже 4 глава, я возьму тут от 14 стих, 14 стих и ниже. Хибр 4, фор, 14 и ниже. Итак, имея пересвященника великого, прошедшее небеса, и Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться в уповании нашего. Ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому, да, приступаем к дерзновению престола благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовеременной помощи. Как главное, друзья, главное вот эти места. Если даже бывает у вас что-то, ну не то, уныние, читайте благословенные места. Открывайте там, где вот это. Мы имеем пересеченника. Мы имеем того, который за нас продал. Мы имеем того пересечения, который он может нам понять. И говорит, такие слова. Ибо мы имеем не такого пересечения, который не может сострадать нам немощных наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Аллилуйя! Я благодарю нашего Бога, что мы имеем такого Искупителя, который поможет нам устоять, который поможет нам устоять во всяком искушении, испытании. Друзья, это самое главное в нашей жизни. Это самое главное, что мы отдаемся и говорим, «Господь, будь во мне, и я в Тебе». Прославься через меня, через народу. Друзья, это самое главное, чтобы мы приняли с верой нашего Господа и сказали, Иисус, я Твое дитё. Я Твое дитё. Помоги мне. Помоги мне, Иисус. И Он поможет. Мы идем к молитве. Мы будем сейчас молиться, чтобы Божья благодать помогла, чтобы Бог исцелил Духом Святым ваши раны сердечные, чтобы Господь наполнил этой благодатью. Мы это все скажем нашему Иисусу. Мы скажем нашему Богу, друзья, а Он готов нас выслушать. Он готов нас выслушать и сказать нам слово. Друзья, самое главное, скажите Иисусу в этой молитве, скажите нашему Богу, и Господь поможет. Скажите, откройте Ему полностью сердце, и он, откро... и, он... и он поможет во всем. Открыть Ему полностью, и Господь будет совершать. Дорогие друзья, наш Бог, Он сильный Бог, Он большой Господь, Он сильный всемогущий, и мы должны Ему поклоняться, и мы поклоняемся нашему Богу, живому родному. Он наш возлюбленный, который мы отдаемся, он отдался, и Он нас принял и записал наши имена. Он записал наши имена на, на дланях. Дорогой друг, твое имя записано у Иисуса. Твое имя записано на дланях Божьих. Ты там записан. Старайся жить так, чтобы это имя, оно осталось там. Старайся так служить Богу, чтобы это имя там осталось. Господь хочет, чтобы мы имели ту вечерю, Он хочет с нами вечерить сегодня, Он хочет благословить. Мы сейчас идем к молитве, мы будем сейчас молиться нашему Господу, да благословит нас Господь. Аминь.